В одном из предыдущих постов я предлагал вспомнить, что мы живем в Калмыкии, а не в безродной Космополитской деревне. Я предложил начать с названия населенных пунктов. Посмотрим, сколько тезок наших поселков в Российской Федерации. Кировская – 158, Комсомольская – 185, Ленинская – 180, Чкаловский – 29, Мирная – 156, Южный – 113, Северная – 180. 7. Административно-территориальных образований. Вижу понятно, что это абсолютно безликие. Пресные и нисколько не отражающие калмыцкую сущность названия населенных пунктов. Абсолютно мерзкая политика размывания национального колорита коренных народов и ползучей русификации должна быть зарублена в самой основе. Всем калмыцким поселкам должны быть возвращены исторические названия. Названия колхозов, тихого типа кормового или 40 лет без урожая должны быть стерты. Все дорожные указатели должны быть переведены только на калмыцкий язык. Кому не нравится, могут ехать в объезд. Калмыкия – не бутылочное горлышко. Для жителей республики, не знающих калмыцкий, есть советы. Первый. У взрослых было достаточно времени изучить хотя бы поверхностно. Никто писать сочинения на калмыцком не требует. Второе. У детей появится хорошая возможность изучить новый язык, быть полиглотом — это прекрасно и обогащает мировоззрение. Что касается названий улиц, парков и площадей в городах и селах, должна быть прекращена ненормальная практика выпячивания войны. Вторая мировая война — величайшее бедствие всего человечества, особенно калмыцкого народа. Какая-то болезнь поразила мозг власть придержащих. Надеюсь, никогда не изобретут эликсир бессмертия, иначе в 2611 году трапезников из цистерны Формалина будет открывать очередной парк с тремя облезлыми кустами и десятью пластиковыми бутафорскими звездами в честь 660 шестилетия победы. В народной памяти есть не только Вторая мировая война, есть преодоление трудностей, возвращение, спортивные достижения, выдающиеся исторические личности, не только городовиков, которому под любыми поводами, но только не своей работой, усиленно хочет прислониться Хасиков. Чингисхан – человек тысячелетия и сотрясатель вселенной. Хан Бату – строгий дедушка русского царства и Российской империи. Наказал древнерусских князьков за неуважение и хорошенько отшлепал их по заднице. Правда, досталось также и холопам. Лес рубят, шепки летят. В честь него ничего называть не будем, дождемся отправки в отставке Хасикова по утрате доверия. Жан Армадыкович Джаркаев, дважды обладатель Кубка Франции в 1964-1969 году и дважды лучший футболист, первый капитан футбольного клуба париж сен Юрий Джаркаев, чемпион мира по футболу 1998 года и чемпион Европы 2000 года. Хоур Люк, полководец и основатель нынешней Калмыкии. Ханна Юши, с которым Петр I общался посредством коллегии иностранных дел. Хану Буши фактически спас часть калмыцкого народа от закрепощения. В результате в Средней Азии живет 747 тысяч калмыков, 290 – Суар, 100 тысяч – Цинхай, 257 тысяч – Западная Монголия, для сравнения, в Российской Федерации 162 тысячи, и число постоянно уменьшается. Правозащитника Джаба Бурхинова. Нынешние власти боятся как черти Кадила. Благодаря ему в 1951 году Конгресс США принял закон о спасении калмыков, организовал Калмыцкий комитет, который через Госдеп в ООН информировал весь мир о коммунистической расправе над калмыцким народом. Активистов антикоммунистического движения первой половины 20 века упоминать не буду, чтобы не причинять, попоболь крепышам и людям в Атниках. В честь кого нынешние власти называют улицы ⁇ Проспект Анадского ⁇ в честь большевистского террориста и хурула -сжигателя. Это то же самое, как в Хатыне назвать улицу в честь командира 118 Шусман в шафт батальона Эриха Кернера. Просто это показатель интеллекта и отношения к исторической памяти народа со стороны Хасикова и Компашки. Городу нужен вытрезвитель, назовем его в честь Орлова. Орловская область есть, Орловский рысак есть, будет Орловский вытрезвитель. Когда-нибудь у нас появится цирк и при нем будет школа клоунов имени Люмжинова. В честь Хасикова ничего не будем называть, потому что за два года он ничего не сделал еще немного и Бату предложит назвать улицу в честь Путина. Ладно, черт с ним, пусть называет. Исходя из принципа «критикуешь предлагая. Нашу предложение в населенных пунктах Яшкуль, Салын, Цаганусын переименовать улицы и дать им новое название «Тупик Путина» по материалам поста Алтана Очирова. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания.